сердечно приветствую в этом видео я дам зовут меня сергей мамиса в этом видео я хочу рассказать подробнее провести экскурсию о тех роботах которые я уже тестирую больше года которые могут создать пассивный доход и некие экскурсии что как внутри то есть поступил вопросы да как это все работает изнутри какие риски еще раз какие проценты как получить какие возможности и так далее я использую роботы двух компаний это trade capital и автоматов x как из них лучше сказать не могу они все хорошие Проверенная. Но ну, у роботов есть свои алгоритмы. И диверсификация, и сторонником которой я являюсь как минимизация рисков, заключается в том, что диверсифицировать нужно деньги и в ценных бумагах разные. Да? То есть мы сейчас говорим именно о роботах. И диверсификация по роботам это тоже хороший инструмент. У, у обоих этих компаний, что Trade Капитал, что автомат FX, есть более 10, десятка роботов. Но ну, я говорю за те, которые. Ну, проверил я и еще мои коллеги. И, то есть мы, по крайней мере, знаем там подводные камни, как можно этим всем управлять, и так далее. Давайте пройдем. То есть, у всех этих компаний есть партнерские программы, есть сайт, есть телеграм-каналы, можно изучать значит еще раз у трейд капитал давайте вначале с ним разберемся э, плюсы э, есть робот консервативный тс 922 мы применяем и агрессивный атом тс 922 дает 0 1 э, 0, 3, примерно 1 процент день там есть настройки то есть такой как бы своеобразный минус тс 2 что есть настройки которые нужно настраивать и э, но с другой стороны хороший плюс что есть специалист которого можно за небольшую денежку попросить поднастроить э, и сделать, подкрутить, затем депозит начальный 500 долларов у 922 у Атома он агрессивный 300 долларов начальный депозит Атом примерно также дает 0,5 15 в день это примерно 10-30 месяцев вот. контролировать оба надо но здесь смотрите с одной стороны роботы хорошо то есть здесь два таких реакции о роботы ничего не понимаю брать не буду так как мне надо где-то проходить обучение плюс робота что здесь не надо как проходить обучение он работает вы получаете деньги но с другой стороны обратная сторона это вообще э, то что робота вы приобрели это не значит что вообще не надо ничего делать конечно под надо посмотреть на какие параметры сейчас я как раз это покажу и давайте перейдем на сайт э, trade капитал то есть когда вы зарегистрируетесь здесь э, плюс э, trade капитала очень хорошо все э, сделано то есть э, очень удобно очень удобно с точки зрения пользования то есть здесь вот профиль пишется сколько вы можете купить насколько, насколько у вас денег куплено роботов личные финансы мой кошелек как работает здесь вы Вначале пополняйте свой кошелек местной валюты TSC, вот эти тугрики, так назовем их. Можно пополнить через систему Payer, ну это э, платежная система, заранее в ней зарегистрируйтесь, на карточку переводите Payer из Payer сюда. Либо можно сделать перевод не только Payer, но и э, криптовалютой. Например, биткоин, эфиром, USTT, это все есть, у вас есть э, аккаунт на бирже Binance, например, или каких-то других кошельках. Вы просто выбираете такую форму. Далее вы здесь указываете то количество денег, которое хотите положить на счет, э, для чего нужны деньги эти. На эти деньги вы покупаете, э, вы покупаете. Ну, здесь вот достаточно все просто. Вот здесь операции, которые проходили. Если вам нужно пополнить баланс, вот нажимаете «Пополнить баланс», то количество средств, которые вы хотите завести, сейчас о них конкретно поговорим, сколько нужно заводить. Вам дают номер кошелька, вы переводите, и если вы перевели деньги, нажимаете «Я оплатил». Теперь, зачем, нужны, зачем вам нужны деньги? Дело в том, что... Да, вы, вы когда перевели, дело в том, что одного робота вы покупаете или двух, тут зависят разные варианты. Можно купить одного робота э, за 350 долларов на год и через год вы продляете эту лицензию. Причем вы можете, купив одного робота, поменять его на другого без доплаты. То есть это любой робот. Также вы можете купить безлимитный робот на, на э, один робот. Если вы покупаете два робота, то вам нужно, э, то за 1000 долларов вы можете купить два безлимитных робота. Поэтому и здесь вопрос, да, сколько денег переводить, э, зависит от того, сколько робота вам надо. Ну, я рекомендую, то есть один хорошо, два лучше. Вот так вот. Затем, как... Я говорил в предыдущем роботе, э, видео, что робот не просто так вы его купили, он должен быть установлен на определенный виртуальный сервер. Чем хорошо в этой компании, что виртуальный сервер, который, на который установится робот, также можно купить у них достаточно дешево. Вот здесь мы нажимаем «Аренда виртуального сервера» и выбираем, э, сколько, на сколько дней мы хотим арендовать робота на месяц, на 90 дней, ой, не робот, извиняюсь, виртуальный сервер, VPS, то есть вы устанавливаете количество терминалов, допустим, если вы купили один робот, то здесь один, если вы купили два робота, то два, вот если два робота на 180 дней, это 34 доллара Аренда это, могу сказать, очень немного. На год аренда двух одного сервера для двух терминалов 70 долларов. Затем, чем здесь хорошо, в отличие тоже от многих других, здесь сразу же вы устанавливаете, где у вас открыт счет брокера. Допустим, я, у меня на RoboForex. Здесь вот три брокера у меня на RoboForex. Указываем номер счета и нажимаем продолжить, оплачиваем. Плюс, что когда вы, вот сейчас мы зайдем, как это делается, это рабочий стол, мы здесь на компьютере нажимаем. То есть это виртуальный сервер, который установлен у вас на виртуальной машине. То есть вы к нему просто через любой компьютер можно подключиться, у вас откроется вот такой виртуальный сервер, на котором сразу же будут установлены роботы. Вот у меня атом, вот он сразу же атом здесь установился, со всеми парами. То есть только заведи деньги, нажми, э, вот здесь, э, торговля и торговля пойдет. Э, в других роботах там нужно самим скачать вот этот вот э, торговую платформу МТ-4, э, скачать вот сюда вот эти советники. Э, перетащить эти советники на пары. Это тоже не так сложно, но те, кто первый раз скажет сложно, вот чем хорошо в сервисе ТС, это сразу же здесь все автоматически. Вот у меня здесь два робота. Здесь нужно только ввести логин счета на RoboForex, пароль этого счета и автоматически он здесь подгрузится. После того, как вы купили роботов и купили виртуальный сервер, здесь будут неактивированные лицензии. То есть когда вы купили робота, но еще его не установили на сервер, то активация лицензии здесь можно выбрать как раз, как активировать. То есть подключить именно вот здесь номер счета, подключить его, можно заменить один робот на другой. И если вы сменили счет, то и заменить счет. Есть, очень удобно. То есть купив два робота, вы можете менять одного на другой. Если ребята выпустили какой-то свежий робот, то можно заменить старые на другой. Также здесь есть все инструкции, касаемо как открыть счет, вот RoboForex как открыть счет, как его пополнить. Все подробно здесь есть в видео инструкциях, как купить робот и подключить. Единственный здесь момент, что полгода назад у них были условия для того, чтобы активировать робот, нужно было снять видео со счетом и прислать им это видео. И замена счета стоила 10 долларов. И когда здесь э, мы регистрируем э, робота, то это сообщение старое выскакивает. Дескать, Пришлите еще видео. Э, будьте внимательны, выводите номер счета робофорекса или там какого-то счета и... и знаете что замена счета стоит там 10 долларов дело в том что я ввел неправильный счет потом стал э, изменять оказывается все можно поменять бесплатно затем есть все инструкции техническая поддержка есть отдельный чат вот. все вопросы здесь можно задать вопрос идет ответ есть трейд капитал информационный канал где можно найти видео по работе с самих роботов. И я пришлю, как работает 9.2.2. И прежде чем погрузить вас, как работает... Да, здесь еще, конечно же, есть партнерская программа. Давайте, то есть партнеры. У вас есть партнерская ссылка. Условия партнерской программы. Здесь все тоже подробно расписано что за что идет какой процент заработанные деньги тоже они идут в местной валюте ТС, которые можно использовать на продление своего виртуального сервера либо на покупку либо э, можно перевести с одного счета на другой для того чтобы другие купили компьютеры вот на эту валюту то есть есть отдельный чат обмена э, тугриков на рубли давайте разберем э, Некоторые спрашивают алгоритм, на чем основан. Много роботов основано на сетке, так называемая сетка Мартингейла. Но не путайте, много э, сеток, но не все они э, одинаково работают. Вот цена идет вниз. По формуле Мартингейла, если мы здесь купили позицию одну, но цена пошла ниже, мы докупаем... Еще больше, в два раза больше, еще больше, в два раза больше, еще больше позиций, еще больше позиций. И заключается в следующем, что когда цена отскакивает, проходя вот эту сумму, прибыль получена вот здесь вот, покрывает убыток, который получен при падении. И эта формула постепенного набора, то есть покупай, когда цена падает, ну и то же самое работает наоборот, она стала работать во многих роботах. Но есть единственное, что раньше роботы вот двигались вот таким образом. Обычно сразу шел возврат. Но вот прошлый год показал, что цена может один и даже два месяца двигаться вообще безвозвратно. И набирая все больше и больше позиций, увеличивалась маржа. Так как в, на Форексе получается, что мы покупаем позиции с кредитным плечом, так называемая с маржинальным плечом. И когда долго идет позиция не в нашу сторону, маржа, когда становится меньше 500, брокер автоматически закрывает позицию, то есть все, то есть у нас нет средств. И либо нужно нам дополнить средства, либо признать убыток. И поэтому мы следим вот за таким параметром, как уровень маржи. маржи И вот существовало много роботов, которые вот именно на этом основывались, и они слились. Когда меня попросили разобрать, определенную э, помочь выйти из просадки, то создателем одного из роботов я нашел явно недостаток, что нужно обязательно делать стоп, стоп набора следующей позиции, не давать роботу набирать следующую позицию, когда просадка, например, 20-30%, допустим, от 30% не давать ему набирать новые позиции. Либо начинать делать набор новой сетки, но уже снова с э, минимальных лотов, то есть не увеличивая вот эту лотность. И там отказались это делать, вот как раз, когда мне дали уже посмотреть робота трейд капитала, то я обнаружил, что у них как раз это выполнено, то есть есть несколько систем защиты, когда робот одновременно набирает позиции, как при движении цены вниз набирает позиции в бай покупку, при движении цены вверх набирает sell позицию, и когда цена долго идет не туда, он так ставит так называемый замок защиты. То есть есть определенные настройки, когда процентность э, увеличивается, то защита – это когда э, покупка и продажа, ему неважно, куда уже пойдет цена, больше просадка не будет увеличиваться. И включается дополнительный алгоритм – это заработки внутри уже вот этого так называемого замка и выхода из него. Давайте, как, давайте теперь перенесемся в сами, с, сами роботы. Заходим на сервер это можно сделать с любого компьютера называется удаленное подключение к удаленному рабочему столу, то есть пишется логин, пароль вот этого удаленного рабочего стола и вы перемещаетесь на сервер, где вот как раз установлен робот вот, робот 922 здесь указано сколько он за сегодня заработал 18%, но летом обычно волатильность небольшая поэтому заработок не такой большой, как в осенние периоды, но все-таки за июль вот сегодня 30 июля, за июль он заработал 18,8%, что была достаточно хорошая волатильность. Сейчас просадка 19%, это нормально, то есть он набрал позиции, как вот сейчас он идет вниз, он набирает позиции buy. Как только он откатится вниз, вот take profit, он дойдет до суда и закроется позиции buy. Будет прибыль также по каждой паре. И что нужно делать тем, кто вот взял робота 9,2,2? Во-первых, нужно смотреть на, э, смотреть на уровень маржи. Вот сейчас она 2800. Как будет 500? О, здесь, во-первых, есть настройки, при которых он не должен допустить это, э, вот это 500 особые настройки просадки. Но если вы настроили агрессивно, вам нужен побольше процент, то уровень маржи может быть уменьшится. Тогда здесь вы просто обращаетесь к специалисту, есть такой специалист, он вам поможет поднастроить. Так вот, у 9.2.2 нужно смотреть уровень маржи, уровень вот этой просадки, то есть когда он достигает больше 25-30%, то здесь, чтобы вот не допустить уровень маржи низкий, надо перво смотреть на уровень просадки. Если он будет 30%, то нужно обратиться к специалисту нашему, да, то есть и он поможет поднастроить. Также здесь есть особые настройки. Вот здесь э, уровень просадки алгоритма в лонке в шорт, то есть на повышение, на понижение. И вот, допустим, сейчас пример пары, которая мы как раз подкрутили. Вот она долго шла не туда. И вот здесь уровень просадки 10%. В настройках, в больших настройках, здесь есть отдельная э, как раз, как настраивается. То есть, зная, что, допустим, эта позиция тянет общий счет э, своеобразно в, в убыток, здесь можно подкрутить, чтобы при откате быстрее выйти из просадки. Это знает специалист, как сделать. То есть, очень навороченные э, настройки. Если вы хотите сами изучить, то можно изучить, можно пользоваться специалистом. Но главное, что здесь действуют системы защиты вот, от того, чтобы э, несли деньги. Самое страшное, да, то есть это слив денег. Вот чтобы здесь не слив деньги, здесь можно подкручивать особо вот ушедшие в минус пары, вот минус 10%, процентов, это достаточно много, но это управляемо. Зато когда э, движение идет, э, вернется в, в нужную сторону, здесь будет большая прибыль. То есть вот по поводу 9.2.2 смотрим на уровень, на общий уровень просадки, на маржу, и по каждой паре пройтись, вот так вот посмотреть, нет ли... Э, больше пяти процентов когда пять процентов имеет смысл обратиться тогда мы подкрутим и можно будет не допустить общей просадки и своевременно это сделать теперь робот 9 робот атом у него мини сетка то есть он движется создавая не такую большую, как предыдущий 922 это более агрессивный робот он создает мини сетки и когда Цена держится вверх-вниз, вот за дневное движение вверх-вниз, если он набирает прибыль, он закрывает вообще позицию, то есть не, не оставляет на ночь позиции. В отличие от 9.2.2, атом работает так, краткосрочно. Некоторые позиции остаются, тоже здесь мы смотрим за уровнем маржи. В случае, если что-то, она уменьшается, то Атом рекомендует долить денег. Вот такой момент, долить. Это временно залить свежие деньги примерно равные половине текущего депозита. То есть, если на депозите 1000 долларов, то хорошо для робота залить туда 500 долларов. Он поработает с этими деньгами 2-3 недели, и можно эти деньги снять. То есть это очень хорошо позволяет роботу выйти из просадки, заработать деньги вот на новом движении. То есть вот эти роботы боятся такого длительного. Сейчас я покажу пару. Вот, вот такое резкое длительное движение, оно для роб... без отката, без долгого отката, оно для робота не совсем приятно. Поэтому в этот период, пока здесь движение э, цены вот упала и вот в этом движении цены эти свежие деньги позволит ему заработать и сократить вот эти убывающие позиции. Ну вот с атомом 2, те, кто атомом 1-2 говорят, что периодически долив это ну, примерно может случаться, ну, скажем так, в один, ну, один раз, в 3-6 в месяцев. Вот примерно такое. Зависит, конечно, от новостей, но резкие такие новости в 1-3-6 месяцев. Это из подводных камней. Теперь пару слов о, о, о брокере. Один из таких ну, самых популярных не самых популярных, а из популярных уже давно работающих, 11 лет это RoboForex. Здесь тоже мы открываем счета, то есть регистрируемся, открываем счет. Торговый счет можно сразу открыть. Для роботов обычно мы используем центовые счета. То есть, вот здесь раз, нажимаем центовый счет и кредитное плечо 1 тысячи чаще всего вот это используется плечо придумываем пароль и затем перевод денег пополнить счет пополнить счет мы переводим с карты указываем номер счета переводим с карты и также на карту есть много разных способов но вот с карты хорошо работает тинькофф и также два раза в месяц Вывод денег на карту без комиссии. Чем удобно иметь несколько ну, счетов на робофорексе, когда один робот уходит в просадку, вот есть такой внутренний перевод, можно перекинуть со счета одного робота на счет другого. Например, один у вас робот там достаточно денег, другому чуть-чуть не хватает, то часть денег перекинуть с одного робота на другого это тоже такой способ, это делается здесь мгновенно. Вывод денег тоже, если делать в первой половине дня, то обычно за несколько минут, часов доходят деньги. Если делать в конце дня, то вывод бесплатный, но 2-3 рабочих дня уже, потому что там вручную выводятся деньги, не роботом. Вот достаточно такая простая информация. Затем еще есть один брокер. Это касаемо робота уже FX, NPB fx Когда, вот тут по условиям уже скальпера, это вот мы сейчас перейдем на просмотр другого, другого робота, вот этого скальпера, то здесь, чтобы его получить бесплатно, нужно открыть э, счет именно по партнерской ссылке создателей роботов. Тогда, положив 2000 э, долларов на счет вот этого брокера, вы скальпер получаете в подарок. Здесь также есть партнерская программа, когда кто-то по вашей рекомендации открывает счет на брокере то процент с его сделок вам капает немножко но приятно возвращаясь к трейд капиталу то здесь есть и партнерская сеть партнерская программа я скину ссылки на видео о партнерской программе ссылки как раз о роботах Атом и 922 теперь вкратце особенность другого типа робота это робот уже компании fx тоже у них есть официальный канал и, и YouTube, и Telegram канал. Тоже есть у FX Telegram канал. И вот здесь мы видим такие рисунки страшные. Вот это как раз работает скальпер. Uh, у него другой абсолютно алгоритм работы. Он отличается, он основан на авторских индикаторах. Давайте я вас познакомлю со скальпером. Это ребята, которые 12 лет торгуют. Сами они в начале года э, этот э, робот, он был не автоматическим, он был полуручной. И когда загорались особые индикаторы, нужно было вручную нажать или buy, или sell. Вот у них есть их по авторским индикаторам, это э, дневной диапазон цены прокрутки. Синий это продажа, красный это покупка. И по их опыту, когда цена доходит до красной лилии, либо выходит за нее, она возвращается в этот э, торговый диапазон. И когда цена подходит к этому торговому диапазону, начинают загораться стрелки. Вот такие стрелки. Вначале были синие стрелки, потом появилось дополнительно. Они объединили несколько индикаторов. Индикатор уровней, индикатор их стрелок. И получается, по этому нужно нажать сигнал buy. Я сейчас не буду делать, потому что у меня это на компьютере. Он набирал buy сделки и когда цена возвращалась он их закрывал двигаясь таким образом у цены он может покупать закрывать покупать закрывать и когда набирается определенное количество прибыли это тоже регулируется он закрывает все сделки которые есть вот таким образом работает этот индикатор и я сейчас промотаю вот у них пример появился это индикатор называется 20 но у них появился индикатор 30 это совместный индикатор с несколькими уровнями, и за 4 месяца он стал, показал практически стопроцентную отработку, и на основе этого как раз и сделан автоматический индикатор, который включает сам циклы, то есть недостаток этого робота, скальпера, был в том, что если ты не находишься у компьютера, а у меня такая ситуация часто бывала, что сигнал-то пришел, но ты не у компьютера, ты не можешь его включить. И когда появилась версия автоматизированная, вот появился такой желтый индикатор, это 3.0, он стал давать отработку в 98% случаев, 2% это на э, такие валютные пары, как иена, э, вот она такая психована. Точнее, не отрабатывали, но не в течение э, торгового дня, через 3 дня, то есть возвращалась цена. Эти 3 дня как бы висели ордера, это так не совсем приятно. Вот мы видим желтый индикатор здесь набрал он целы и он их закрыл то есть вот такие желтые индикаторы здесь можно пролистать посмотреть они стали давать достаточно очень э, хорошую отработку вот мы видим вышли цена за уровень э, даже как бы первый индикатор 2.0 он отрабатывал но не всегда видим что вот он сигнал sell sell и потом ушла э, диапазон вот выше этих э, двух линий и Здесь уже отработало точно. Поэтому в индикаторе, который автоматически сделан, указана как раз настройка от каких, с помощью какого индикатора и от какой линии, от первой или от второй, вы хотите, чтобы у вас включали циклы. Это тоже очень удобно, потому что я за два года уже точно знаю, что если сигналы появились за первой линией, вот между первой и второй, то даже второй сигнальчик отрабатывает великолепно. Но третий, вот этот желтый, он включается автоматически сейчас. Это тоже очень удобно. То есть вот это у меня уже автоматизированный. Здесь стрелочек не видно, но внутри есть настройки, которые указываются с какого... Во-первых, ограничение по времени можно ставить, потому что после 17 часов индикаторы работают хуже, потому что рынок менее волатильный. Я для страховки поставил 16 часов, то есть после 16 у меня индикатор не включается. Затем вот здесь вот включается, с какого уровня мы хотим, чтобы запускался цикл. Я знаю, что вот второй индикатор хорошо работает с первого и второго уровня, нулевой отключил. Сказать ниже. И э, с какого э, сигнала включать третий вот сигнальщик. Я его включил везде. Это можно регулировать. Также можно отключить, включить ручную торговлю. То есть это все здесь особые настройки есть. Уже так, так называемых предустановках их можно включить. Можно управлять лотность. То есть какой, э, с каким лотом заходить и... Э, с каким какую прибыль э, получать что вот у меня сейчас настроено что если включится хотя бы один цикл то один процент у меня заработает э, робот если включили циклы по нескольким парам то это вот за один цикл может быть за один день пять процентов э, отдельно есть обучение как работать вручную то есть это включать самостоятельно и э, профессионалы они включают в течение дня вот э, Вверх-вниз в обе стороны, то есть когда идет вверх, э, закрываются бои, когда идет вниз целые, вот так вот, двигаясь вверх-вниз, он зарабатывает прибыль и тем самым э, накапливает прибыль. Как только накопилась нужная сумма, он закрывает все циклы. Но это немножко такая, надо сидеть за компьютером. Также все сигналы дублируются в чат, то есть здесь, во-первых, есть отчеты, и сигналы поступают в особый чат. Вот эти сигналы, удобно на телефон получать дополнительные сигналы, чтобы проверить. То есть здесь этот робот, для чего нужен, периодически, конечно, мы смотрим, открыл ли он циклы. И если он в конце дня не закрыл циклы, но вы не хотите, чтобы оставался на следующий день, вы можете нажать кнопку «Принудительно закрыть все позиции, которые открыты». И с небольшим минусом данный цикл может быть закрыт. Можно оставить на следующий день, ну то есть это вот уже э, так и по желанию. И э, я бы исключил пары иена, вот они такие психованные, слишком волатильные, э, либо уже гарантированно включать, когда цена вышла далеко за диапазон второго уровня, вот этих э, синих и красных, то есть тоже можно настроить, либо поменьше сделать э, лотность и поменьше прибыль. Ну вот именно с этого э, скальпера э, с 300 долларов разгоняли депозит с 200 долларов до 3000 долларов. За счет того, что включали все циклы, включали э, агрессивные настройки. Но здесь, конечно же, надо смотреть за уровнем маржи, э, чтобы хватило денег. Так что здесь можно поэкспериментировать как консервативно, так и достаточно агрессивно. Э, этот робот-скальпер можно получить в пакете из трех роботов это уже стоит это 900 долларов, пакет 3 робота, первый робот это сетка, которая 3 года не сливала денег, скальпер и любой на выбор, у Fx, автомат Fx очень много роботов, очень много, также этот робот можно получить, положив 2000 долларов на счет вот брокера, который я показал, и этот скальпер автоматизированный, он идет вам бесплатно, Дополнительно, чтобы вы видели сами стрелки для ручной торговли, это, по-моему, 250 долларов, можно купить вот эти стрелочки, индикатор, и вы будете видеть эти стрелки. Прогон – это тестирование робота на исторических данных реального рынка. Основная цель тестирования – это проверка торговой системы и демонстрация результатов. Полученные результаты прогона показывают эффективность робота. Сейчас мы осуществим тестирование робота Trade Capital X в консервативном режиме торговли. Тестирование будем осуществлять с 2017 года на всех тиках для максимальной точности теста на исторических данных. Минимальный рекомендуемый депозит для консервативной версии робота Trade Capital X – 200 долларов. Средняя доходность составляет от 3 до 10% в месяц. Робот торгует только на одной валютной паре евро-доллар. В работе используют индикаторы входа в рынок, а также индикаторы умного усреднения. Имеется несколько механизмов защиты в зависимости от волатильности рынка, по ограничению объема в рынке, по набору позиций, которые вы сможете увидеть в процессе тестирования. Отличительной характеристикой робота Trade Capital X является то, что он не находится в просадках длительные промежутки времени. Как правило, это краткосрочные периоды. Тестирование мы будем осуществлять от торгового баланса в размере тысячи долларов. Сейчас вы сможете наблюдать, как торгует робот. Мы видим, что при смене тренда робот старается открывать позиции по движению рынка, а в случае ошибочного входа он использует умное усреднение, выбирая определенные точки входа вероятного разворота рынка. Давайте рассмотрим инфопанель, которая находится в правом верхнем углу. Здесь мы можем видеть прибыль за сегодня, за вчера за неделю и за месяц в долларовом эквиваленте и в процентном соотношении. Ниже у нас отображается торговый баланс. Это те средства, от которых будет торговать робот, даже если размер общего баланса будет больше. Размер торгового баланса можно менять в настройках робота. Уменьшая размер торгового баланса, вы уменьшаете риски торговли и, соответственно, прибыль робота. Ниже мы видим основные параметры счета. Баланс, Эквити, уровень маржи и просадку по счету. Далее у нас отображаются открытые ордера на Buy и на Sell, их количество, плотность и текущая прибыль. Интерфейс у робота простой и очень понятный. Thank you. Выгрузив данные тестирования в специальную программу, мы можем увидеть доходность по годам. В итоге, по прогону консервативной версии, мы получили следующие результаты. За 2017 год робот заработал 689 долларов, что от торгового баланса 1000 долларов составляет 68,9%. Заметим, что тестирование проходило без учета сложного процента, а от фиксированной суммы. При задействовании сложного процента цифры будут на порядок выше. За 2018 год прибыль составила 927 долларов, что составляет 92,7%. В 2019 году робот заработал 45,9% к первоначальному депозиту. В 2020 году 99,6%. И за неполные 4 месяца 2021 года прибыль консервативной версии робота составила 23,1%. Неплохие результаты для нестабильного рынка этого промежутка времени.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 Для торговли используют 7 валютных пар. Это австралийский доллар, доллар США, канадский доллар, японская иена, евро, британский фунт, евро, японская иена, евро, доллар США, британский фунт, доллар США и доллар США, канадский доллар. На экране в верхнем правом углу вы можете видеть инфопанель, где отображается прибыль за сегодня, прибыль за вчера, прибыль за неделю и прибыль за месяц, в долларовом эквиваленте и в процентном соотношении. Ниже отображается баланс по счету, эквити, уровень маржи и общая просадка по счету. Ниже мы видим открытые ордера по данной паре, их лотность и текущий профит, а также общий результат по паре в долларовом и процентном эквиваленте. Давайте сейчас проведем быстрое тестирование, не по всем тикам, а по ценам открытия, так как по всем тикам процесс будет очень долгим. Сделаем это на коротком промежутке. Далее мы проведем более полное тестирование. Вот таким образом торгует робот. Открывает позиции в обе стороны с определенным шагом и лотностью. Работает с закрытием по тейк-профиту, а также закрытием по прибыли. Средняя доходность данного робота от 3 до 12% в месяц. Минимальный рекомендуемый депозит – 500 долларов. Рекомендуется для торговли использовать центовые пятизначные счета. Таким образом, у нас торгует Trade Capital Atom. Давайте сейчас сделаем прогоны на более длительном промежутке, по всем тикам, но без визуализации, так как в режиме визуализации это происходит все очень долго. К примеру, давайте сделаем тест с 2019 года, с 1 января 2019 года по 1 мая 2021 года без визуализации. Также нам надо отключить инфопанель, чтобы это происходило быстрее. Для начала запустим тестирование на паре австралийский доллар, доллар США. Так, давайте включим все тики, потому что сейчас у нас был прогон по ценам открытия, он менее точный. После завершения всех прогонов по 7 валютным парам, мы загрузим результаты каждой пары в специальную программу, в которой увидим общий результат тестирования. Сейчас мы загрузили результаты прогонов по каждой валютной паре в данную программу, которая сформировала общий отчет торговли роботом. Вы можете видеть синюю линию. Это общая статистика торговли по всем валютным парам. Цветные линии, расположенные ниже, отображают статистику торговли по каждой валютной паре. Мы также можем их индивидуально отобразить и проанализировать отдельно. На данном экране вы можете видеть, как увеличивался депозит в процессе тестирования на исторических данных. На основе данного отчета можно провести анализ торговли робота на всех парах. Здесь мы можем наблюдать, что в марте 2020 года были самые большие объемы в торговле. Если более детально рассмотреть данный участок торговли, мы увидим, что в феврале 2020 года была просадка по паре евро-доллар, что, соответственно, отразилось на общей статистике счета. Также мы можем посмотреть результаты торгов помесячно. 2019 год, 2020 год, 2021 год по каждому месяцу отображается статистика. Например, в 2019 году в январе было заработано 61 доллар. Здесь цифры необходимо делить на 100, так как мы используем центовый счет. То есть 61 доллар от первоначального депозита в 500 долларов – это около 12% прибыли в январе. В феврале это 34 доллара, что составляет около 7% прибыли и так далее. По итогу мы можем посмотреть, какая доходность у нас была за год. За 2019 год это 476 долларов, то есть почти 100% к первоначальному депозиту. В 2020 году – 1012 долларов. Это более 200%. И за 4 месяца 2021 года – это 156 долларов. Задавайте вопросы, которые у вас остались по роботам. Давайте я сейчас покажу общую схему еще раз. Я рекомендую, моя рекомендация, то есть что лучше иметь, да, лучше иметь все три, да, все шесть. Ну, слишком много тоже, да, то есть трейд вот. капитал очень удобно в установке роботы да здесь 2 если купить это будет 1000 долларов либо аренда 1 300 долларов 350 в год скальпер либо в пакете из трех роботов за 900 это у меня написано вот здесь пакет из трех роботов за 900 либо вы кладете 2000 долларов в на счет вот этого брокера и получаете робот-подарок. У всех есть партнерские программы. Да, чтобы получить в пакете за 900 долларов 3 робота, особенность вот именно автомат FX, чтобы вы открыли именно счет на партнерский счет на Roboforex по их ссылке. И партнерский по их ссылке вот у этого брокера NPPFX. То есть здесь это важно иметь именно открыть счета по их партнерке. То есть они дают скидку, потому что они зарабатывают на ваших сделках. Ну все, спрашивайте вопросы, если что, подробнее еще расскажу. Под этим видео будут ссылки на работу вот этих роботов уже от этих компаний. Будьте богаты счастливы!